Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Сегодня мы начинаем изучение книги Откровения. И перед тем, как мы перейдем к нашему видению, к водной части, я вам задам несколько важных вопросов. Как вы думаете, что главное в данной книге, в книге Откровения? Почему эта книга так важна? Должны ли мы ее изучать? Что вы ожидаете от данной книги и лично для вас? Это были некоторые вопросы. Пожалуйста, остановитесь, подумайте, поразмыслите, ответьте, и после чего переходите к следующему шагу. Итак, откровение, введения. Есть один богослов, Дейк, он сделал некое общее представление о самой книге. И давайте сейчас посмотрим на эту статистику. Книга Откровения, 66-я книга Библии, в ней 22 главы. Это 404 стихов, 12 тысяч слов, 9 вопросов в ней содержится, 10 стихов исполненных пророчеств и 341 стихов или стиха неисполненных пророчеств. И здесь нужно сделать сразу же некую ремарку относительно 6 и 7 пунктов. Дело в том, что то, что Сколько стихов исполнилось или не исполнилось, зависит от нашего подхода или метода к толкованию книги Откровения. Но об этом мы поговорим чуть позже. Теперь давайте перейдем к нашей интерактивной карте. Итак, мы находимся здесь и будем находиться здесь еще некоторое время. После чего мы перейдем к первой главе и сделаем переход к Турции, к современной Турции. Рассмотрим... 7 церквей книги Откровения. Начиная Фескую и заканчивая Ладийской церкви. Потом перейдем к 4 и главам. За этим мы рассмотрим, что же будет происходить там на небесах. Потом рассмотрим печати, трубы, чаши. И наконец рассмотрим заключительные три главы книги Откровения. Итак, мы переходим к нашему видению, из чего же будет состоять наше видение. Семь главных пунктов нашего видения. Сегодня мы поговорим об авторе книги Откровения, кто написал книгу Откровения. В следующем видео мы рассмотрим адресата, кому было адресовано данное послание, и по возможности сразу же поговорим о дате написания, о датировке, какие из даты, какие есть аргументы в пользу той или иной даты. Место написания, где была написана книга Откровения. Рассмотрим обстановку, исторический анализ первого века. Рассмотрим темы, которые поднимает автор, богословие. И последнее, поговорим о толковании. Методы и подходы к толкованию книги Откровения. На мой взгляд, очень важный пункт, и о нем мы обязательно поговорим. Итак, мы переходим к нашему первому пункту. Автор. И этот пункт мы разделим или поделим на три отдельных подпункта. Итак, подтверждение в самой книге. Что сама книга может нам сказать об авторе? Некоторые делают ошибку, сразу же идут в справочники, сразу же идут в некоторые другие книги или другие, другую литературу, и там пытаются найти что-то об авторе. Первое, с чего мы должны начать, это найти подтверждение в самой книге. Также мы рассмотрим исторические доказательства в пользу того или иного автора. И, наконец, рассмотрим стиль или язык изложения книги. Тоже очень важный момент. Итак, подтверждение в самой книге. Для всех очевидно, что книгу написал Иоанн. Давайте рассмотрим все те места, где это имя встречается. Итак, всего лишь четыре раза имя Иоанн встречается в книге Откровения. Первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу, своему Иоанну. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мира того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом,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 Итак, у нас есть подтверждение в самой книге, что данное послание было записано Иоанном. И с большой долей вероятности мы можем сказать, что оно было записано именно апостолом Иоанном, который имел очень сильный авторитет в первом веке. Некоторые могут возразить и могут задать вопрос, а идет ли речь здесь об апостоле Иоанне или каком-то другом Иоанне. Ну, например, Иоанн Креститель. Ну, нужно. Сказать, что Иоанн Креститель давно уже умер. Он умер еще при жизни Иисуса Христа, поэтому данный вариант сразу отпадает. Есть и другие версии старец Иоанн, пресвитер Иоанн. Есть версия, что это Марк, да, который был просван Иоанном. В Деяниях Святых Апостолов мы читаем еще об одном Иоанне. И все эти варианты они имеют право на существование. Однако, как мне кажется, Апостол Иоанн подходит как никогда лучше по нескольким причинам. Ну, во-первых, апостол Иоанн, он имел особую миссию, он был апостолом. Не все в то время имели дар апостольства, не все, с другой стороны, имели и авторитет. И, с другой стороны, это откровение, которое Иисус получил от самого Бога. И мне кажется, что Иисус выбрал самого надежного и верного человека. Это своего верного слугу, раба Иоанна, чтобы передать это послание семи церквям. Это что касается подтверждения в самой книге. Теперь мы поговорим об исторических доказательствах. Итак, для кого-то подтверждение в самой книге уже достаточно, однако мы пойдем немного дальше. И в данном пункте мы рассмотрим исторические аргументы или доказательства в пользу того или иного автора. Итак, что же говорили люди первого века в отношении авторства книги Откровения? Итак, у нас на дворе второй век Юстин Мученик, Ирине Леонский, Климент Александрийский, Тертульян, Ипполит Римский, Ориген и другие богословы первого времени приписывали авторство апостолу Иоанну. Вот что об этом пишет Юстин Мученик. Знаем также, что к тому же ведет изречение «День Господа, как тысяча лет». Кроме того, у нас некто именем Иоанн, один из апостолов Христа, в откровении бывшим ему, предсказал, что верующие в нашего Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет. А после того будет всеобщее словом сказать «Вечное воскресение всех вместе» и потом суд. Как и Господь наш сказал, «Не будут жениться, не выходить замуж, но будут равны ангелам, как дети воскресения». Божие. Первым, кто поставил под сомнение авторство Иоанна, был епископ Дионисий Александрийский, 3 век. Один из самых выдающихся учеников Оригена. Впрочем, Дионисий обратился в христианство именно от его проповеди, от проповеди Оригена. Примерно в 232 году Дионисий возглавил Александрийскую школу про Александрийскую школу мы как-то уже говорили большинство ересей и неправильных извращенных взглядов написания исходило именно оттуда. Хотя Денисий с одной стороны не отвергал Откровения, все же его убеждения и взгляды шли в разрез с общепринятыми. Например, Денисий видел проблему в стиле изложения книги Откровения. Давайте прочитаем, что он пишет по этому поводу. Некоторые из наших предшественников отвергали и всячески оспаривали эту книгу, делая поправки в каждой главе и называя ее бессмысленную и бессвязную. Они говорят, что и надписание книги ложно, ибо она не принадлежит Иоанну и не есть даже откровение, так как на ней лежит непроницаемая и грубая завеса невежества. Писатель этого сочинения не принадлежал, говорят, не только к числу апостолов, но и к числу святых – или вообще членов церкви. Написал ее, говорят, Керинф, виновник ереси, названный по его имени Керинфскую. Тот Керинф, который желал передать собственным измышлениям имя, достойное доверие. Эту, так скажем, новую идею, что откровение написано не апостолом Иоанном, а каким-то еще там другим автором, подхватил и Евсевий Кесарийский. Наверное, некоторым из нас он известен по своему сочинению «Церковная история». Описание зарождения христианства до 324 года. Так вот, и Евсефии пишет, «Если не считать автором откровения, известного под именем Иоанна, первого Иоанна, то значит все эти видения были второму. Какому второму, неясно, непонятно. Есть некое предание, что в Ефесе были два гроба, Двум Йоаннам. Насколько это правда, опять же, мы не знаем, поэтому мы идем дальше. Основная проблема для некоторых богословов, в частности Дионисия Александрийского, это стиль изложения. Давайте сейчас мы перейдем к следующему пункту и попытаемся коротко разобраться с тем, действительно ли стиль, стиль изложения книги Откровения может указывать на другого автора. И, пожалуй, начну с того, что написал Мерил Тенни, профессор Нового Завета и греческого языка. Греческий язык в откровении иногда неудачный и даже неграмотный. И, тем не менее, Мерил соглашается с тем, что данную книгу написал Иоанн. Посмотрите, что он пишет дальше. Нужно помнить, что автор пытался передать человеческим языком неописуемые обычными словами сцены. И в результате его грамматика и лексикон оказались недостаточными. Это одна из причин. Другая причина, которую называют Мерил, это возможное арамейское происхождение автора. И все же несоответствие в использовании падежей, согласовании в числе, лице и роде, использовании грамматического времени, наклонений, сочетании причастия, личные формы глагола в простом предложении и многое другое, как пишут некоторые богословы, все это, как может показаться одному человеку, не свидетельствует о том, что эту книгу написал Иоанн. Между прочим, мы уже сталкивались с этой проблемой, когда изучали соборное послание апостола Петра. Сложно согласиться с тем, что такое грамотное изложение истины было написано простым гробаком. Это что касается первого и второго послания Петра. И все же, мне кажется, иногда мы движемся некими предупреждениями. Якобы бедные люди всегда неграмотные, или наоборот, богатые люди представляют из себя всегда класс высокообразованных людей. Сегодня мы живем в век, когда все перевернулось вверх дном. Это же можно отнести и к откровению. Если стиль изложения книги откровения отличается от того же Евангелия от Иоанна, Говорит ли это нам о том, что Откровение было написано не Иоанном, а кем-то еще? Очевидно, что нет. И тем не менее, многие богословы не соглашаются с тем, что книга Откровения полностью отличает, отличается от того же Евангелия от Иоанна. Давайте посмотрим некоторые интересные закономерности в стиле изложения обоих книг. Только Евангелие от Иоанна и Откровение отождествляют Христа со словом. Да, и было слово и слово стало плотью. Только Евангелие от Иоанна и Откровение описывают Иисуса как ангца. Это интересная закономерность и особенность Книги Откровения и также Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, а также Откровение описывают Иисуса как свидетеля. Особенно это замечается в Евангелии от Иоанна, где Иисус постоянно свидетельствует, он является свидетелем. И в Откровении также сказано, что Иисус есть свидетель. В сравнении вода жизни. Следующее. В обоих книгах подчеркивается божественное достоинство Христа. Мы знаем, что апостол Иоанн больше всего подчеркивал божественность Иисуса Христа. Следующее. В обоих книгах виден явный контраст между добром и злом. Пример первого послания Иоанна. Мы там видим этот контраст между злом и добром, светом и тьмой. Например, Иоанн говорит: "Разъярный от Бога не может грешить". Это что касается стиля написания книги или изложения. Итак, давайте вернемся к нашему плану. Сегодня мы рассмотрели авторство, кто написал Откровение. С большой долей вероятности мы говорим о том, что эту книгу написал. Иоанн. Апостол Иоанн. Итак, в следующем э, видео мы поговорим об адресате, о датировке, возможно, сразу же поговорим о месте написания. Оставляйте свои комментарии, свои вопросы, может быть, свои замечания, э, что улучшить, что добавить, что подчеркнуть, о чем больше говорить. Всем больше благословения. Увидимся в следующем видео.